Всем привет! С вами доктор Вайсер. В этом видео я хотел бы вам поговорить о укрепрайоне. Начнем мы разговор с командного центра. Здесь контроль направления. Направление А, Б, С и Д. У меня открыто только три из четырех. Но когда вы начнете строить свой укрепрайон, у вас будет только АН. Или Б, или С. Вы будете выбирать сами, какой захотите. Ну я выбрал именно А. Мне он понравился просто. Вот. И вот здание, которое вы будете строить. Допустим, финансовая часть. Тут написано «Боевые выплаты». Оно дает плюс 2, плюс 2 кредита для всех соклановцев по итогам любого боя. Процента. Только начинаем улучшать, если будем улучшать здание, получится плюс 4. Также у вас пока ничего построенного не будет, у вас будет такая стройплощадка. И вы здесь можете выбрать любое здание на свой выбор. Ну, допустим, допустим, военно, военное училище. Оно дает нам на максимальном уровне резерв, удваивает свободный опыт, получаемый по итогам любого боя. Нажимаете начать строение, строительство и пойдет работа. У вас будет вот такой вот фундамент, написано, транспортируйте промресурсы или захватите его в вылазках. Промресурсы это вот такие вот квадратики. Как его транспортировать? Ну вот смотрите, вот у меня финансовая часть, склад 134. Мы нажимаем машинка, из этого транспортируем просто сюда. И это займет вам 23 часа, видите Разгрузка и возвращение транспорта завершится через 20 часов 28 минут. Значит, 3 часа уже, 2,5 часа уже прошло. Я отправил, вот построил здание. Чтобы его улучшить, любое здание, вам требуется вот, условия второго уровня командный центр. Не выполнено. Заходите в командный центр. И вот вам требуется до модернизации второго уровня 1050. Вот такие фундаменты будут, вы будете строить. А вот тут уже готовые здания. Они уже хотят действовать. Также их можно снести и вот построить. Направление всего 4. И на каждом направлении максимум два здания. Вот видите, максимум два здания. Вот направление B, два здания. Направление C. Одно построено, а вот второе вот, не знаю, что строить. Ну все, с вами был доктор Вася. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Если какие-то вопросы есть, задавайте их. Я на ваши вопросы отвечу.